Приходило солнце по утру с востока, Озаряя упоительный рассвет, На ветвях вперед смотрят кособока. Несколько ворона раскаркались в ответ, Солнце продолжало утром свое тело, Скажем, разом поднималось высоко, Освещай, как всегда, довольно смело, Оно также же всем онесло свое тепло, Лучи солнца золотые, словно нить. А заря приветливая нечиста, чиста, Луны силуэт ушел в свою обитель. лучизарная, какая красота, Небывалое приветливое утро, А солнцем в утренний восход, И от солнечного света так уютно. Это удовольствие дает нам Бог Небывалое приветливое утро Озарился солнцем утренний восход И от солнечного света так уютно Это удовольствие дает нам Бог Росыпи лучи от солнца расходились Топал рассвет лазурной в упала собора ярко золотились Облачившие к предутренней мольме Выходило солнце по утру с востока а Озаряя упоительный рассвет На ветвях березы смотрят кособока Несколько ворон раскаркались в ответ, На ветвях березы смотрят кособока, несколько ворон раскаркались в ответ. Небывалое Приветливое утро, озарился солнцем внутри восход, и от солнечного света так уютно. Это удар свет удовольствие на юно-морь. Небывалое приветливое утро, Озарился солнцем утренний восход. И от солнечного света так уютно, Это удовольствие на юно-морь.